Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Это видео будет актуально только тем, где э, заблокировано, допустим, использование промокодов в Play маркете Ну, например, такая страна, как Россия. Да? У нас в России промокод применить можно, но по этому промокоду скачать циферблат невозможно. Для этого нужно изменить платежный Аккаунт. Вот именно об этом будет и видос, в принципе основная его часть и в конце уже практически самым будет о том, как применить именно промокод этот э, в условиях вот, санкции да, в России. Также э, в закрепленном комментарии этого видоса будет ссылочка на Рутуб, на видео о том, как э, покуп делать покупки в России в Play маркете. Это тоже возможно и там есть инструкция о том, как это сделать, поэтому проходите. В описании видео этого будет же там тайм-коды для этого видоса, также будет там ссылочка на карту, которая э, с помощью которой мы будем менять платежный аккаунт, причем это фейковая карта, в принципе, вообще просто вы ее вводите именно только для этого, больше вы с ней ничего сделать не можете. Также еще я в этом видео показываю, и меняю платежный аккаунт на США. Но если вы планируете дальше делать покупки, то платежный аккаунт не надо делать на США. Почему? Потому что там самые большие цены на все. На циферблаты, на приложения. Лучше делать на Турцию, там гораздо дешевле. А на Индию, там тоже гораздо дешевле все продается. Поэтому ну, все зависит от того, для чего вам нужно это будет сделать. Смотрите видео. Начали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 В настройки, дальше общие. И здесь нам что нужно? Настройки аккаунта, электронной почты. И смотрим, страна Соединенные Штаты. Все. Все, теперь берем с вами, дорогие друзья, и применяем промокодик. Ну, а потом ребята делают техники. К примеру, заходите ко мне телеграм-канал новостной. Здесь выставляются циферблаты с промокодами. Проходите, э -э, выбираете... Промокодик, вот видите, еще 20 вроде как есть. Отметочку делаем, что мы не робот. Все, вот промокод скопировали и открыть Store. Все, он открывается в Play Market, как вы видите. Дальше ну, мы с вами что выбираем? В России именно так купить не получится, потому что у нас оплата же, видите, не получается. Поэтому мы с вами выходим в основное меню. Здесь нажимаем платежи платежи и подписки, применить промокод, копируем промокодик и использовать бонус. Все, готово. Нажимаем установить. Все, установочка проходит. Пожалуйста. Здесь же у нас выбирается также устройство. Отменили установку на телефон. Выбрали часы и нажали Установить. Все. Ждем установочки легко и просто. Давайте, дорогие друзья, вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, обязательно поставьте свой лайк, напишите комментарий, если вы знаете более простой способ. Ну и, естественно, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все интересные видосы. До свидания, пока.